Начинается новый экономический цикл в глобальных масштабах. Ось кармических узлов меняет знаки Зодиака с 18 января. Северный лунный узел, еще называют восходящий, входит в знак Тельца. А южный лунный узел в Скорпион. До этого узлы перемещались по знакам Близнецы и Стрелец. Я оставлю ссылку на видео в закрепленном комментарии. Рекомендую прослушать и проанализировать предыдущие полтора года. Ось лунных узлов показывает опыт прошлых воплощений и направление для развития в настоящей жизни. Каждые 18 месяцев узлы меняют место своего пребывания и приходят в другой знак Зодиака, двигаясь по пятнам. Они почти всегда ретроградны в движении. С конца декабря 2021 и до 18 января 2022 узлы директны. Двигаются по границе знаков близнецы Телец и Стрелец-Скорпион, но окончательно на полтора года входят 8 знаков Телец-Скорпион только с 18 января. Предыдущее прохождение по этим знакам было с июня 2003 года до конца 2004 года. Если вспомнить... Что это было время прогрессивного развития, период быстрого восстановления после кризиса 90-х. Противофаза лунных узлов тоже дает перемены, но они выражены в меньшей степени. Такое астрологическое событие бывает каждые 9 лет. Транзиты лунных узлов хорошо отражают социальные процессы. Я запишу подробное видео об этом в середине января. Посмотрите, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех важных событий. Итак, лунные узлы входят в ресурсов Телец-Скорпион. И в ближайшие полтора года будут выражены изменения в мировой экономике и финансовой системе каждого государства. Начинается этот процесс преобразований во второй половине января. То есть мы на пороге нового экономического цикла. Начинается январь с три года Солнца с Ураном, 1 января. Гармоничный аспект. Юпитер, планета-благодетель, уверенно движется по знаку Рыбы, где имеет статус управления. Прекрасное начало года. Гармоничное взаимодействие Солнца с Ураном помогает успешно вписываться в окружающие условия, получать поддержку и одобрение друзей, проявлять свою индивидуальность. 2 января в 9 утра 10 минут по киевскому времени Меркурий входит в знак Водолея, где перейдет ретроградное движение 14 января на 21 день. Находясь в ретрофазе, планета еще вернется в знак Козерога с 26 января по 15 февраля. Видео обязательно запишу, скоро появится на моем YouTube канале. Также 2 января 1 новолуния 2022 года в знаке Козерог в 20.33 по киевскому времени. Постарайтесь в новый лунный цикл и новый год не переносить долги и мрачные мысли. То есть нужно по максимуму очиститься, освободиться от негатива и тогда январь, а может быть и весь 2022 год окажется годом определения, достижения целей, повышения социального статуса. Подробнее о влиянии январского новолуния расскажу в следующем видео. Запишу 28-29 декабря. Не забудьте, пожалуйста, посмотреть. 5 января ретро-Венера в секстиле с Нептуном. Такой аспект уже был 29 ноября. То есть события последних дней осени продолжатся в начале января. Это что-то приятное, романтическое, творческое. С 8 по 10 января оппозиция Марса и Черной Луны. Точный аспект 9 января. Время провокаций. Также это травмоопасные дни. Будьте осторожны на дороге, как за рулем, так и в качестве пешехода. Черная луна будет искушать. Люди могут терять бдительность. Поэтому легко можно оказаться втянутым в конфликт и неадекватно проявить физическую силу, агрессию, волю. Сглаживает острые углы соединение ретро Венеры и Солнца в Козероге 8 и 9 января. Но все равно дни очень противоречивые, высвечиваются непроработанные кармические темы. Можно в один миг все испортить или же постараться устоять перед соблазном и получить бонус от Вселенной. Используйте мощный потенциал периода с 8 по 10 января для того, чтобы проявить свой творческий потенциал, объясниться с партнером, честно поговорить и попросить друг у друга прощения за прошлые ошибки. Уважаемые дорогие зрители, у кого есть вопросы и желание получить индивидуальный гороскоп, записывайтесь на личную консультацию. Обещаю всем праздничные скидки. 11 января Нептун в гармоничном аспекте с Солнцем и в напряжении с Марсом. Планетарные энергии дня очень сильны, идеально подходят для активных действий, масштабной работы и вообще всего, что помогает проявить себя и выйти в центр. Избегайте употребления алкоголя и средств меняющих сознание. Обходите буйные компании. Часто квадрат Нептун, Марс проявляется в виде физических конфликтов в нетрезвом состоянии. Если в течение дня возникнут препятствия, Стоит воспринимать этот сигнал как предупреждение о том, что не стоит никуда спешить. Венера ретроградная все еще, поэтому люди склонны к медлительности, а это отражается на всех жизненных сферах. 13 января Меркурий стационарный в Водолее, поворачивается в ретро-движение. Напряжение с ретро-ураном, управителем Водоле способствует трудностям в поиске решений. Это неблагоприятный день для интеллектуальной деятельности. Многие люди склонны конфликтовать, действовать опрометчиво. Поэтому старайтесь не принимать серьезных решений, так как велика вероятность ошибок, которые сложно будет исправить. Никакие нововведения не приживутся, если их инициировать 13 и 14 января. Так как 14 числа Луна в соединении с Черной Луной в Близнецах и в напряжении с Нептуном Меркурий, управитель знака Близнецы и Дева, переходит в ретроградное движение. В течение дня много неясностей, хитростей, обмана, мошенничества. Лучше ничего не приобретать из техники, не стоит заключать сделки купли-продажи. Появляются тайны, интриги. Но они проявятся в конце января, примерно числа с 25-26. Сложные два дня, 13-14 января. Поэтому не удивляйтесь подводным камням и скрытым мотивом в любом деле. 15 января Плутон и Белая Луна соединяются в Козероге. Внешний фон благоприятный вплоть до 21 января. Уран стационарный с этого дня и до 22 января, разворачивается в директное движение. С 15 января рутинный ход вещей замедляется и наступает определенность насчет дальнейшей карьеры, своего социального положения, статуса, взаимоотношений с партнерами. 16 января соединение Плутона, Солнца и Белой Луны. Увеличивает имеющийся внутренний потенциал каждого человека в несколько раз. Люди становятся выносливее, энергия прибавляется. Может проявить себя новый лидер. В каждой стране он свой. Такой человек может вдохновить массы людей на определенные действия. Я уже не говорю о том, что рожденные в этот день будут обладать невероятной силой влияния. У многих появится шанс достичь целей, обрести власть, сделать рывок в карьере. 18 января полнолуние в Раке в час 48 по киевскому времени. Здесь Луна имеет статус управления. Это поможет обрести душевное спокойствие, решить благополучно все семейные вопросы, имущественные дела, завершить сложные темы рода. Подробнее в отдельном видео не забудьте, пожалуйста, посмотреть северный узел входит в знак Тельца, южный соответственно в знак Скорпиона. В какой сфере жизни изменения произойдут, у каждого человека, конечно, покажет его личный гороскоп. Об общих влияниях этого транзита на представителей всех знаков Зодиака и на мир в целом, я расскажу в отдельном видео, скоро появится на моем канале. 20 января в 4.39 солнце входит в знак Водолея. В людях просыпается дух свободы. Начинается время радикальных решений, преодоления и борьбы за свои права. Ведь Уран — управитель Водолея в Тельце, и с Солнцем формируется напряженный аспект. Возникает сильное желание придумать что-то новое и отказаться от старого в различных жизненных сферах. С 22 января Уран в директном движении внешние дела будут продвигаться быстрее в том числе начнется новый экономический цикл и работа мировой финансовой системы будет обновляться постепенно медленно но уверенно ведь период ретро венеры и ретро меркурия все еще но рано или поздно новшества входят в повседневное использование и приветствуются в обществе 23 января Солнце соединяется с ретро-меркурием, на глубинном уровне формируются новые убеждения, осознание по многим вопросам. Однако важно не брать на себя слишком много в новых видах деятельности или новых обстоятельствах. 24 января в 1453 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога, где имеет статус экзальтации. Видео обязательно запишу, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить.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 Возникает необходимость искать иные способы взаимодействия с той областью в своей жизни, в которой происходят изменения. Скорее всего, придется воспользоваться прошлым опытом и отработанными навыками. Намеченные планы и жизненные обстоятельства нужно корректировать в соответствии с новыми ритмами социума. 30 января солнце в напряжении с ураном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 характеризует раскрываются оформляются в сфере взаимоотношений и финансов ситуация значительно улучшается на этом у меня все поздравляю вас всех уважаемые дорогие зрители желаю вам в новом году только приятных моментов по вопросам обучения и индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео стоимость моей работы приемлема для всех